Так, за время нашего рейда была найдена одна карта. Баллон с краской, чтобы подкрасить бар. Два пакетика мискалина. Три пачки кокаина. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять карточек жизни, две шоколадки. Механ не считается. И две водички мы выпили. И две водички мы выпили еще. Молодцы. А сколько? Это, вы здание прошли? Все здания? Или... Нет, два, не все. Ангара, и... два ангара, бункер я, и бункер, Два ангара, бункер. И разрушенные здания, да. А, и в бар мы за зашли еще. Бункер какой? Видели, бункер, что. В бункер? Вот со да? ангаром, там, 11 да. или как он по карте идет. А -а -а. Где там? Это, что там а -а -а. Понятно. Нет. Бар, этого джагер видели, что он. В два раза видели, но. Раза один видели. раз он с красной тряпкой был. А, вот если его сливали уже? Нет, третий раз учат, получается. А, да? Он же лутал, когда я -а пошел -а. тебе лечить. Muito bem, pessoal.